Здравствуйте, друзья. Закончу я откровением Байдена. А начать хочу с откровения Зеленского, который сообщил, что вопросы о будущем Украины надо решать всенародным референдумом, то есть будущее Крыма, ЛНР, ДНР и всего остального это должен решить референдум. Знаете, вот похоже, что Зеленский действительно не дружит с реальностью, потому что он любит вспоминать и сравнивать э, Киев, называть его новым Берлином. Я представляю себе подобное заявление из Рихстага в марте сорок -го года. Ну вот нет слов. Тем временем, обложки ведущих иностранных журналов представляют его в несколько ином виде. Например, New Statement изображает его в наполеоновском колпаке, как героя нашего времени. А The Economist еще более категоричен и пишет о том, что русский флот поимеет воду, причем всю. Ну, а в Ужароде в это время демонтируют монумент трехсотлетию воссоединения с Россией. Кстати, правильно делают, потому что им нужно готовиться к воссоединению с Венгрией. Посол Украины в Польше Андрей Дышица заявил, что Варшава готовится к вторжению России. Точнее, если быть правым, назвать вещи своими именами, она готовится к вторжению на Украину. Не зря все эти четыре недели никто даже старается не вспоминать о существовании бригады Укрполлитра. 87% состоящих из польских военнослужащих и заточенных, и тренировавшихся как раз к проведению миротворческих операций на территории Галиции. Это кресы сходни и поляки туда обязательно вернутся в ближайшее время. Вопрос только, какая территория им достанется. То есть пока весь мир готовится к разделу Украины, включая, собственно говоря, и тех самых союзников, на которых уповает Зеленский, он пребывает в эйфории и рассчитывает о каких-то всеобщих референдумах. А пока о том, что было на Украине. Вооруженные силы киевского режима обстреляли ракетами территорию Белогородской области, предположительно, точками У. Ракеты были перехвачены, пострадавших разрушений нет. Ночная сводка Генштаба ВСУ очень занудлива, но там так скромно упоминается о том, что киевский режим взял под контроль город Макаров. Тот самый Макаров, о котором ранее тот же ВСУ, Генштаб сообщал о том, что находится в глубоком тылу российских войск. Напомню, через него проходит дорога на Бышев, она под контролем российских войск. Мало того, в поселке, который находится выше Макарова, отмечен звездочкой, влянели тех самых 67 украинских военных, о которых я упомянул в предыдущей передаче. То есть это получается, что все эта территория находится под контролем российских войск, дорога тоже под контролем российских войск, а город Макаров занят ВСУ. Ну, не знаю, подождем подтверждений, посмотрим. Пока же заявление мэра Борисполя звучит так, бои длятся уже вокруг Борисполя. А судя по карте института изучения войны, это американский институт, угроза нависает над Борисполем уже из севера и с востока. Еще несколько недель назад мы говорили о том, не постоянно показывают на карты, как русские войска продвигаются к Борисполю. Вот сейчас они уже нависают на ним с двух сторон, прижимая к Днепру. А это уже не какие-то там Макаровы, это уже по сути дела тот аэродром, который был основным аэродромом Киева. С учетом того, что на окружной Броваров тоже идут бои, Киев с этой стороны окружен. По данным спецслужб киевского режима, под видом отряда территориальной обороны из Ужгорода должен был в Киев попасть диверсионный отряд в количестве 25 человек. Его разоблачили, захватили и взяли. Демонстрируют захваченные несколько автоматов и пистолет. Задача этого диверсионного отряда была проникнуть в правительственные кварталы Киева и совершить покушение на Зеленского. Я уж не знаю, какое 18 или 28 но по-моему вот изобретатели фейков не дружат с головой. Я свято верю в то, что можно там поймать каких-то диверсантов ДРГ противника. Но господа из Ужгорода, из Закарпатия, от границы с Венгрией двигаться под видом терробороны в Киев и рассчитывать, что тебя они возьмут, ну, по меньшей мере смешно. Я уже не говорю о том, что покушение на Зеленского. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули с 24 февраля 3,5 миллиона человек. И при этом никто не считал, какое количество внутренних беженцев находится на территории бывшей Украины, а это в несколько раз больше. Люди бегут из всех городов, где идет или к которым приближается война. Неважно, куда на территории Украины не прислается, но тоже беженцы. И вот сегодня киевский режим с гордостью сообщил, что 650 тысячам беженцев выплачено единоразовое пособие в размере 6,5 тысяч гривен. Вот вы подумайте, 10 миллионов беженцев и за 28 дней. Только 650 тысяч из них, там, знаю, ну порядка там, 6%, процентов, ну, не знаю, считайте, сами проценты, получили 6,5 тысяч гривен. Я нет слов. К международным новостям. Министры стран ЕС сегодня в Брюсселе обсуждали, но не приняли никаких санкций в отношении нефтегазового сектора России. Это совершенно очевидно, причина понятна, можно о ней не говорить. Но киевский режим при этом впервые за 4 недели сообщил, что. Продолжит бесперебойный транзит газа на территорию Евросоюза. Об этом заявил глава Нафтогаза Ветренко. Между тем, издание политика называет главную цель визита Байдена в Европу это сокращение закупок как раз российской нефти и газа Евросоюзом. Оптимальная цель полностью отказаться, но мы понимаем, что она недостижима хотя бы на две трети. А это порядка 105 миллиардов кубометров, что тоже нереально. И политика об этом пишет: что это нереально. Европа просто умрет. При этом. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым невозможно отказаться. Во-первых... В Соединенных Штатах нет такого количества СПГ, которое можно было бы поставить взамен. Во-вторых, в Европе нет такого количества терминала, который мы могли бы принять СПГ и распределить его потом по Евросоюзу. И в-третьих, не существует в Соединенных Штатах механизма, который мог бы заставить производителя СПГ нарушить взятые контракты или вообще в ущерб себе или более выгодным контрактам в азиатско тихоядском регионе начать вдруг поставлять сжиженный газ в Европу. Но Байден, безусловно, понимая это, добьется других уступок по другим параметрам, а каких я расскажу в отдельной передаче, которую сделаю в телеграм-канале, потому что YouTube этого не выдержит. Между тем член Конгресса США Тейлор Грин заявила, дословно, это цитата ее цитата. Мы не должны тратить миллиарды долларов с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь, которая будет, возможно, оказана нацистским ополченцам, пытающим невинных людей, особенно женщин и детей. Это взгляд единственный конгрессвумен, который утонет в пучине и растворится. Его никто не услышит. А вот вишенка на тортике. Это заявление Байдена. Информация о том, что киевскому режиму не хватает поставок военной техники, Запада не является точной. Я не буду тратить время и вдаваться в подробности, но суть в том, что у них, у киевского режима, есть вся необходимая военная техника, которая имеет рациональный смысл с точки зрения наших вооруженных сил, вооруженных сил НАТО, для того, чтобы они могли делать то, что они делают. Точка. Более откровенно сказать нельзя. Мы поставляем им достаточно техники для того, что они делают. А сейчас они делают, они проигрывают боевые действия. Они находятся в глухой обороне. И все, что они могут сделать с той техникой, которая поставляется, не с танками, не с самолетами, не с пушками, а с ПТРК, ПЗРК и стрелковым оружием, это вести те самые партизанские действия, о необходимости которых говорили в Америке еще в декабре прошлого года, не говоря уже о более ранних временах. То есть, фактически, это, собственно, не откровение это данность. Знаете, пусть это будет ливия! После нас, хоть потоп, если мы не можем удержать эту территорию под своим контролем, значит, там должна твориться черт знает что. И для этого мы поставляем вполне достаточно техники. На этом все. Всего вам доброго. До завтра. Прошу прощения. До следующей передачи.